Сегодня у нас новое приобретение, которым пользуются уже многие мои друзья, и мне это нравится. Это афганский казан. Собственно, ну, во-первых, это очень такая стильная и красивая штучка. Ну, относительно стоит недорого, денег своих стоит, скажем так. Да, значит, это у нас алюминиевая модель. Бывают они разные чугунные железные и так далее ну, в основном сейчас делают из алюминия делают их либо вот в таком вот скажем оформлении под чугун на самом деле это такой термостойкой напыление вот, на самом деле он алюминиевый вот здесь значит клапана спускные вот так вот затягивается эта модель ну, как и все другие то есть смысл это, в общем-то, скороварка с толтыми алюминиевыми стенками. Такая прокладочка здесь. Он у нас с нуля. Идет инструкция к нему. Ну, написано, что произведено в Афганистане. Ну, врут, конечно. Бывают они еще вот в таком исполнении, с алюминием тоже симпатично смотрятся, но если вы берете для костра, лучше взять вот в таком, значит, одноцветном, без вот этих белых блестящих алюминиевых, это для приготовления его на плите. Значит, сейчас мы дособерем, поставим еще сюда сейчас два клапана, ручка у нас здесь уже установлена, Собственно, займемся. Так. Так. Значит, что делаем? Первым делом на крышку одеваем клапана. Клапана наворачиваются у нас. Даже не наворачиваются, а надеваются. Вот так вот. Свободно. Оп, все есть как готов почти готов к приготовлению собственно смысл его это подготовка вот. смотрите вот какой внутри он алюминиевый вот такой бессуршавен хотя есть как говорится от обработки то есть сразу в нем готовить нельзя надо его продезинфицировать значит мы будем действовать так как нам велит производитель мы его будем очищать молоком просто сварим здесь молоко это молоко пить нельзя Значит, э, почему молоко Просто много видео где эти казаны готовят первый раз луком и маслом то есть наливают масло режут туда лук масло это кипятят вот так вот его как бы по стенкам размазывают то есть считается, подготовить. Да, он так подготовится, но это в принципе излишне. Так готовят чугунные посуду. Да, потому что у нас должна образоваться пленка на чугуне. Тогда он не будет ржаветь. Алюминию это абсолютно не надо. Поэтому все, что мы будем делать, возьмем молочко любое, самое-самое дешевое. Да, и выльем сюда ну, где-то с пол-литра. Пару стаканов. Ну, Вполне хватит. Вот. Хватит, не надо наливать полностью. В принципе, когда он будет здесь кипеть, пузыриться, это молоко, оно все здесь пеной пойдет, все его до крышечки вычистит. Собственно, вот и вся подготовка. Теперь мы закрываем казан. Смотрите, казан небольшая тонкость, надо когда ставить крышку, ее поставить можно по-любому, но делайте так, чтобы вот эта ручка у вас не совпадала с вот этими, потому что он когда будет закрываться, вам неудобно будет за нее брать, а за ручку за это придерживают, когда казан снимают с огня. То есть а так мы накидываем боковушки вот сюда кинули и заворачиваем ручку, чтобы она прижала крышку. Сильно заворачивать не надо, вполне там достаточно. Еще хочу сказать по, значит, взрывоопасности этих казанок То есть там создается давление порядка там 1 двух атмосфер, это очень большое давление. И говорят, что они могут взорваться. На самом деле, погуглите, есть ролики в ютубе, где запирали клапана, все. и вот этот экстренный клапан, и эти стравливающие рабочие клапаны, то есть казану все равно ничего не происходит, его там в пяти или час, вот эта вот крышка паром все равно отодвигается, потому что здесь все равно есть люк какой-то, допуски, то есть все это вытянется, и он будет стравливать у вас здесь, придя тоже, скажем так, раздуты, недавно, но не взорвется. Опасность у него... Только снятие крышки. То есть перед тем, как вы приготовили что-то и хотите открыть этот афганский казан, то есть нужно спустить пар. То есть делается это, либо просто оставляется он и сходит через клапана сам, либо берем и чем-нибудь этот клапан вверх приподнимаем. То есть он быстренько ну, все, сейчас мы давайте поставим его на костер. Готовим к нашему первому Сейчас поставим мои, не приготовились, да? Ждем. Ну, наверное, я думаю, минут через пять он уже закипит. Будем. Смотреть, как он пыхтит. Прокипятим. Минуточек 10. Сольем, прополощем. И будем готовить что-то вкусное. Смотрится стильно. Вещь достойная. Изюминку. Я думаю, ваши посиделки на природе принесет. Вот, прошло буквально три минуты, горшочек зашкварчал Я убрал даже несколько дровиш, потому что для него это очень довольно-таки избыточный огонь получается. То есть, в принципе, вещь довольно-таки экономичная, с учетом того, что он в разы сокращает готовку блюда, самая длинная готовка в нем длится 40 минут. За 40 минут он варит какой-нибудь там суп из там баранины, говядины. Так, как будто его томили там 6 часов. Вот. Поэтому вещь, скажем так, довольно-таки практичная. Сейчас немножко покипит он у нас молоко там разойдется, потомится, по всем стеночкам соберет алюминиевую стружку, еще там осталось масло какое-нибудь после производства, мы его сольем, ополоснем и все. Афганский котелочек готов к работе. Так, собственно, сняли. Но ну, вот эти ручки горячие. То есть их надо снимать, чем-нибудь брать. Верхние. вообще ни о чем. То есть открутили. Оп, сняли. И за ручку. Ага, да. Приподняли клапан. Пускай немножко распустится. Да, Все, ноль. Оп, сняли. Вот, смотрите, молоко свернулось. Такой прикольный запах топленого <с> молока, да. Ну, вот, она пойти по всем стенкам, даже поверху. все. Всю какашку, которая была здесь, оно собрала угу. Все, приятный запах топленого молока. Кстати, оно, представляете, из обычного превратилось в топлено. Но пить нельзя. Даже не будем никому давать. Сейчас все водичкой. Все. Наш афганский казан. Готов. Готовки. В, В общем, пользуйтесь. Кот идет на молоко.